Наполнить теплом каждый зимний день так просто. Мягкие и комфортные тапочки-олени согреют ноги и добавят ощущение уюта. Присоединяйтесь к Фоберлик и получите тапочки в подарок. Они станут любимым домашним аксессуаром для вас и ваших близких. Как получить подарок? Выполняйте простые условия. Первое. Зарегистрируйтесь на проекте Faberlic Онлайн» с 30 ноября по 20 декабря. Второе. До 20 декабря оплатите заказ на сумму от 1699 рублей. Эта сумма указана в ценах каталога. Для вас она будет ниже на 20%. Пересчете на валюты других стран. Это 679 гривен, 1785 сомов, 8 тенге, 254,9 сомани, 50,99 мана. 49 белорусских рублей, 509 лей, 64,59 лари, 30 евро 99 центов. И третье условие. С 21 декабря по 10 января вместе с заказом по новому каталогу на минимальную сумму своей страны получите тапочки оленей абсолютно бесплатно. Но и это еще не все. При желании вы сможете продолжить свое участие в большой стартовой программе и в следующих 8 каталогах покупать наборы хитов в Берлик по фантастически низким ценам со скидкой до 90%. Международный интернет-проект «Фаберлик Онлайн» желает вам приятных и выгодных покупок.